Отечество сладок и приятен, хорошо быть молодым пьяным в дым. На закате дня, на закате, зашторнит вдруг синее море и. Опять с тобой, друг, приятель, мы разделим радость, горе. И опять с тобой, друг, приятель, мы разделим радость, горе. А замрет корабль. Текстильщики, печатники, Люблино Приезжай, увидишь, во дела Люди бегают туда-сюда, туда-сюда И суета, и суета, ой, что? Ой, текстильщики, печатники, Люблино Шум толпы и дым от сигарет Эй, гражданка, вам куда? В марина Вас подвезу, больше места нет Люблено, мое ты, Люблино В парке на скамеечках ребятки пьют вино На прудах, как лебеди, лодочки После смены трудовой выпьем у ее ребят, Что за суета? Люблено мое, ты вино, Люблю вино, люблю вино, люблю вино Ах, сердце, ты знаешь, скажи Как жить с этой болью? Но ищем свою правоту, все раним обидой поспешной, не ведаем сами порой, как все это зло и жестоко Поддержимся И старин друг друга до срока. Сгущается дождь темно, Домашняя речка порожи. А, а во сердце, а разве оно Все вытратит света? дайте родину мою, я скажу, не надо рая. Дайте родину мою.